Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. В Бабушкинский суд Москвы доставили одиозного киллера, лидера группировки Ореховский Сергея Бутурина. Несмотря на то, что криминальный авторитет осужден пожизненно, он снова должен пройти процедуру суда. В этот раз его обвиняют в том, что еще в 1998 году. Он заказал убийство сотрудника, тогда еще милиции. С высокопоставленным оперативником отдела по борьбе с организованной преступностью хотели расправиться якобы из-за того, что он вел активный поиск Сергея Буторина, который на тот момент скрывался за границей. За дверью находится один из самых грозных и опасных людей 90-х годов, Сергей Буторин, он же Оси, лидер Ореховской группировки того времени. Сейчас он находится на скамье подсудимых по обвинениям в попытке убийства сотрудника милиции в далеком 1998 году. В Бабушкинский суд Москвы Бутурина привезли из исправительной колонии номер 18 «Полярная сова», где он отбывает пожизненное заключение за, только вдумайтесь, 36 убийств и 9 покушений. Но вот что удивительно, если на минуту забыть о прошлом главы Ореховских. Возникает устойчивое ощущение. Это добрейший души человек. Как себя чувствуете, как вообще добрались? Чувствую себя неплохо, добрался тоже благополучно. Слава нашим доблестным конвойным. Ну а процесс пришел к своему логическому завершению, настроен позитивно. 3 декабря 1998 года, неподалеку от станции метро Свиблова, был обстрелен заместитель начальника регионального отдела по борьбе с организованной преступностью Николай Петров. Киллер открыл огонь из салона внедорожника. Одна из пуль попала милиционеру в голову. Врачи смогли вытащить оперативника, что называется, с того света. По версии следствия, стрелял ближайший сподвижник Сергея Бутурина, Марат Полянский. Находясь на скамье подсудимых рядом с бывшим патроном, он отказывается от комментариев. Скажите, пожалуйста, вы не хотите сделать заявление какое-то для журналистов? Олег Пособин, дежурная часть. Вообще общаться не будете. В середине 90-х Ореховские были самой влиятельной криминальной группировкой. Буторин стал ее главой после убийства Сергея Тимофеева, известного как «Сильвестр», в сентябре 1994 Чтобы избавиться от слишком пристального внимания правоохранительных органов. Ося в 1995-м инсценировал собственную смерть. Он организовал через подручных пышные похороны и уехал за рубеж. Несколько лет Буторин руководил группировкой из-за границы, заказывал убийство, похищения. При этом методы Ореховских во многом напоминали деятельность спецслужб. У группировки имелось подразделение разведки, аналитический отдел, осведомители в правоохранительных органах и в криминальных группировках. Однако к 98-му оперативники уже были уверены, Ося жив. В отношении него были собраны многочисленные доказательства вины, и ключевую роль в этом расследовании играл как раз Петров. Подослав к нему убийцу, Ореховские рассчитывали, что таким образом смогут решить проблему. Любопытно, что подозреваемым в этом убийстве, помимо самого Бутурина и Полянского, был еще один крупный бизнесмен. Его даже привлекли к суду. Однако в 2018 году присяжные оправдали коммерсанта. Вы имеете в виду в 2018 году? Совершенно верно. Ну, да, вы согласны с их решением. Ну, да. Теперь на скамье подсудимых в роли заказчика выступает сам Буторин. Его и Полянского задержали в 2001 в Испании во время спецоперации Интерпола, МВД и ФСБ. В 2011 году Осю приговорили к пожизненному заключению. Почти 10 лет он находился в колонии особого режима за Полярным кругом, и доставка Оси в Московский суд стала для него важным событием. Как вам сидится в колонии? В колонии нелегко, далеко не дом отдыха, но все-таки есть надежда, что получится оказаться на свободе рано или поздно. Надейтесь на это? Надеюсь. Первое заседание суда закончилось так и не начавшись. Подсудимые не успели ознакомиться с некоторыми документами, поэтому рассмотрение дела по существу перенесли на 14 декабря. Эксперты не исключают, что обвиняемые постараются затянуть процесс. Ведь условия в следственных изоляторах столицы гораздо мягче, чем в колонии за Полярным кругом. И торопиться обратно Бутарину с Полянским, судя по всему, смысла нет.